Сейчас активно в интернете существует тема грибов, мухоморов и других видов грибов, которые воздействуют на нервную систему. Скажу так, грибы недавно начал пробовать, проводить эксперименты с микродозингом, чтобы посмотреть, какой эффект идет в нервной системе. Из экспериментов, которые длятся уже, на недели-две, могу сказать, что увеличивается скорость мышления. Грибы работают по запросу. Они как будто раскрывают те потенциалы нервной системы, которые ты запрашиваешь. Они дают связь с твоим глубинным «я» они связывают с подсознанием, которое выполняет более глобальные задачи, чем сознание, и распаковывают информацию. Когда ты взаимодействуешь через грибы со своим «я», со своим подсознанием, ты видишь, насколько классно там, насколько глубоко, ты можешь осознавать тот мир, в котором ты сейчас живешь. Снимаются сначала блоки. Первые дозы, наверное, которые ты принимаешь первые дни, идет эмоциональный подъем тех э, чувств, которые были подавлены внутри тебя. Кого-то это может длиться намного, может, дольше, но они начинают подниматься, как сорс со одна. Когда ты их проживаешь в теле. Ты много что осознаешь. Вот уже вторая неделя идет, поэтому я могу сказать, что сейчас ссора уже того нету, сейчас идет радость, сейчас идет некое внутреннее счастье, некое чувство свободы внутреннее. Если сравнивать с первые дозой и сегодняшние, то, что происходит ты осознаешь себя в этом мире, ты осознаешь, что весь мир это в принципе продолжение тебя. это уже идет не на уровне размышлений, не на уровне каких-то философий, а именно на уровне чувств в твоей голове, потому что твой разум становится как бы расширенным не только на уровне мыслей, но и на уровень чувств тела. идет четкое осознание главного. В жизни главное это непотребности тела потребности тела важны то есть четко понимание что есть программное обеспечение для тела которое дано которое нужно обеспечивать это еда это всякие функции тела которые нужно тоже выполнять но это не главное то есть есть еще душа, тоже программная такая оболочка, более большая, более мощная, которая тебя сюда отправила. И ты пришел сюда не ради тела, и ты пришел, чтобы выполнить какие-то функции вот этой вот души. И ты тогда больше начинаешь осознавать это. Спасибо за внимание. Всего доброго.